Так, и если позволите, заключительный вопрос вновь про Великобританию. Глава МИД Британии Ли Трас, которая недавно посетила Москву, выступила с рядом заявления о предполагаемом, ну и так, несостоявшемся вторжении России на Украину. В частности, она утверждала, что Россия нападет на Украину без знаков, что войска возьмут в Киев в течение там, нескольких дней. Вообще, как в Москве расценивают подобные спекуляции, исходящие от главы дипломатического ведомства что это вообще говорит об итогах прошедших переговоров и будут ли в Москве как-то пытаться перебить британскую сторону а в отсутствие подобных платы, планов или просто уже не видят в этом смысла. Вы знаете, глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и перед народом Британии, а еще перед теми средствами массовой информации,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 Глава британского внешнеполитического ведомства просто остается верна себе, она использует излюбленную англичанами тактику вброса в информационное пространство антироссийских фейков, которые выдержаны в стиле «highly likely», при этом, как всегда, собственно, так и сейчас следует из высказывания Элизабет Трас, что фактов нет, а обвинения есть и уже есть желание принять меры в виде наказания. Ничего принципиального, принципиально нового мы не видим, наверное, действительно удивляет уровень хамства, запредельного хамства, которое человеку, который занимает подобный пост, не должно быть свойственно. Все, что мы слышим, это устоявшиеся за последние недели просто комбинация обвинений и требований, мало того, там инкорпорированы еще и опять санкционные требования – тоже мы это все проходили. Солсбери, Новичок, Скрипали, тут же санкции, тут же вынесение приговора. Санкции и так называемый приговор работают, расследование ни к чему не пришло, Скрипаля никто не видел. Все сделанные ей утверждения полностью укладываются в проводимую странами НАТО во главе с Вашингтоном и Лондоном дезинформационную кампанию. Во многом она и стала ее лицом, вот таким вот лицом. Какое мы видим, все это направлено на нагнетание напряженности, раскручивание мифа о возможном российском вторжении на Украину и служит ширмой для активного военного освоения этой страны странами НАТО, о чем мы сегодня подробно говорили. Превращение Украины в плацдарм против России. К тому же, вся эта истерика позволяет отвлечь внимание от невыполнения Киевом комплекса «Мир», оправдать его возможные попытки решить конфликт в Донбассе силовым путем. Есть и просто внутриполитические задачи, те проблемы, с которыми столкнулась команда премьер-министра Бориса Джонсона, в которую она тоже входит. Все это грозит правительству отставкой, и нужна какая-то внешняя сила, привлечение каких-то внешних поводов, которые могли бы отвлечь внимание от ситуации с их скандальными мероприятиями в ходе вводимых ими же ковидных ограничений. Ну, в общем, они этого добились. Вы посмотрите на таблоиды британские, Месяц они э, публиковали фотографии вечеринок Бориса Джонсона. Сейчас они публикуют кадры неосуществленного нападения России на Украину. Но кого это интересует? Ведь британский министр иностранных дел об этом говорит с такой уверенностью. Врет, как дышит. Еще раз, специально для Лондона. Примите сигнал. Мы уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам НАТО, надо бы объясниться, с ними не так все очевидно. Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого не нападать, что у нее нет таких намерений. Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было, правда, в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение, возможно, Британия хочет на нас напасть, возможно, это была репетиция, надо объясниться. Убедите в нас, убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс. На пресс-конференции по итогам состоявшихся 10 февраля переговоров с главой форен офис, министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал прошедшую беседу Разговором глухого с немым. британская сторона на этой же пресс-конференции сказала, что немой не была, ну, в общем, понятно, тут тоже все. Началось воспроизведение избитых клише о некой российской агрессии в отношении Украины, необоснованности наших озабоченностей, которые касаются европейской безопасности. Мы видим дефицит готовности Лондона к предметному диалогу, конструктивному обмену мнениями. Это не наш выбор, мы безусловно его будем учитывать в качестве обстоятельств в дальнейшем. Так что вот ждем извинений. Если у нас еще вопросы, вижу есть. С нами ли информационный портал News.ru? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Ньюс.ру, Сонна Рустамова. У меня сегодня два вопроса. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что 16 февраля, как раз-таки тот самый день, на который западные СМИ установили дату якобы вторжения России на Украину, этот день будет днем единения украинского народа. При этом официальные лица, в том числе и Минобороны страны, не раз говорили, что признаков скорого российского вторжения нет. Стоит ли рассматривать подобный указ Зеленского как попытку в очередной раз подыграть Западу, ну в первую очередь США и Великобритании, которые постоянно говорят о российской агрессии? Вы знаете, ну, мы сегодня много об этом говорили. В, том, в тех же заявлениях, обращениях он говорил о том, что Украина должна провести массовые имиджевые мероприятия. Вот они имиджевые мероприятия проводят. Хорошо ли это плохо, все зависит от ситуации. Наверное, в определенных ситуациях имиджевые мероприятия прекрасная вещь. Наверное, на фоне разваливающегося государства имиджевыми мероприятиями не удастся прикрыть те проблемы, которые есть. Невозможно проводить день некого национального единства, когда у тебя миллионы граждан не имеют возможности нормально жить в стране. Когда ты же, я сейчас говорю о президенте Зеленском, их называешь не людьми, а особами, когда ты предлагаешь всем инакомыслящим покинуть страну, когда ты не подразумеваешь, что у людей могут быть свои взгляды, свои убеждения, свои идеалы, которые находятся в рамках закона, когда ты не даешь возможность меньшинствам, пардон, извините, как мы можем называть а, многомиллионное население Украины, которое а, использует русский в качестве родного языка, он не, не использует даже, а является для них русским родным языком. Как мы можем их называть меньшинствами? Но ну, хорошо, называем. Но даже в этом случае их интересы, их вообще существование не берется в расчет. А тут день Народного, национального, какого-то там единства. А это что, не люди? Это не народ? Тогда так и надо сказать по-честному. мы, Я сейчас опять же апеллирую киевскому режиму, что они не собираются выполнять минский договор и что они не считают жителей двух регионов, Донецка, Луганска, Донбасса в целом, за жителей своей страны. Ну, надо что-то как-то определяться уже, а также невозможно... Вы меня простите, в центре Европы, в самом центре за последние несколько лет появились детские кладбища. Это дети, которые погибли в ходе боевых действий и обстрелов со стороны вооруженных сил Украины и подорвались на минах и так далее, и так далее. Это только те, которые погибли. А сколько детей пострадало, стало инвалидами, коллегами из-за этого? Это центр Европы. Тут надо не, не единство проводить, а дни, я не знаю, дни всепрощения. И просить друг у друга прощения, и думать, как им сосуществовать дальше, на каких основах, если они не принимают Минск и минские договоренности. День тишины им надо отмечать. Для того, чтобы иметь возможность подумать о всем том ужасе, в которой они превратили страну за последние несколько лет, накачивая ее оружием, разворовывая, предавая предыдущие свои поколения, которые давали жизнь за будущее Украины, за будущее этих людей, и по большому счету предав собственное же население. Вот, извините, что так, но по-другому, наверное, и не получится. Поэтому вот эти все истории, кто кому там потакает и подыгрывает, они не, на самом деле сейчас не столь актуальны. Все уже знают, кто за кем стоит. И все сейчас увидели, кто куда побежал, видимо, с нахапанным и с награбленным. В тот момент, когда Украине... Судя по тому, что там творилось, не с точки зрения того, что их запугивала западная пресса и Белый дом, а с точки зрения собственного национального самосознания, нужно было объединиться по-настоящему. Вот в этот момент элита их и предала, и взяв кто сколько может, побежал, кто куда, кто в Европу, кто в Израиль, кто еще дальше. А люди остались трудяги, те, которые каждый день обеспечивают существование Украины. Вот они остались, и теперь им же еще предлагается провести имиджевое мероприятие для того, чтобы доказать преданность родине. Так они эту преданность родине доказывают каждый день, выживая там. Так.